Все, эти высокие цены надоели. Роняем их, а вот эту цену ставим. Еще бы, LG 43 дюйма за 26 990 рублей. Есть чем гордиться. И это только в магазине телевизоров Москва-Сити на улице Яракского, 77. Телефон 56 44 44. Бесплатная доставка и установка в день покупки, а также гарантия низких цен. Нашли дешевле? Снизим цену.